Uh, у меня уже есть обзор на новую версию Ubuntu, и это было бы странно, если не сделать видео и про новую версию Федора. Особенно если смотреть на то, что она мне нравится побольше, чем Ubuntu. Поэтому присаживайтесь как можно неудобнее и смотрите. Я честно говоря уже третий раз перезаписываю видео, я надеюсь в этот раз хотя бы ну, нормально получится. Итак, начну с того, что у Федора теперь новый сайт, точнее разработчики сделали редизайн. Теперь сайт выглядит не так по-древнегреческому, как это было раньше. Я это упоминаю для того, что в первую очередь мы знакомимся именно с сайтом операционной системы, а он 100% должен быть привлекательным и не отторгать тех, кто заходит на сайт. По моему мнению, даже новый вариант выглядит так себе и знакомит людей с Федорой тоже так себе, в самом начале тут куча буков о том, почему вам стоит использовать именно Федору, хотя там мало чего интересного. Ниже среди особенностей Федора они говорят, что у них есть так называемые фантастические приложения. Поддержка нескольких языков, представляете, и даже возможность переключиться на темную тему, вот ради этого реально можно установить Федору. Ну и ниже они пишут про интеграцию с онлайн аккаунтами, что из коробки есть полезные приложения по типу там, погоды, карт, часов и вот так далее. Ну и очевидно, что такая страница сайта никого не привлечет. Разработчики Федоры могли бы вдохновиться, например, тем же сайтом Vanilla OS, например, который сделан намного лучше, там понятно и красиво объясняется, чем эта система особенная. Что там она подходит для работы, для игр, у нее много приложений и все в таком роде. То есть там все более понятно и доступно объясняется, а в Фидоре вообще скучно. А, ну да ладно, давайте уже расскажу о самой новой версии Федора. Это 38-я версия. Эта версия основывается на новой версии оболочки Gnome, у меня на канале уже не раз было рассказано про Gnome 44, что там появились миниатюры, файл пикеры, реализовали управление фоновыми приложениями, сделали более удобные настройки системы и вот все такое. Повторяться еще раз не хочется, так как мой самый скучный канал смотрят в основном одни и те же люди. Могу упомянуть только один момент, что у меня никогда не говорилось, что Gnome44 имеет кодовое имя. Хотя не все версии оболочки Gnome на самом-то деле получают имена, а 44-я версия имеет имя Куала-Лумпур. Это имя дали в честь конференции Gnome Asia 2022, если кто не знал, то гном проводит конференции. Последнюю конференцию провели в городе Куала-Лумпур. Думаю, многим насрать на этот факт, просто мне попалось на глаза вот это название и вот захотелось рассказать. Ну и естественно, дальше я расскажу уже о том, что проделали именно разработчики Федора. Теперь доступен полноценный доступ к магазину приложений FlatHub. Наконец-то! Ранее он был ограниченным, то есть я имею в виду, что раньше при включении сторонних репозиториев почему-то использовался фильтр для FlatHub, который прятал многие приложения, которые там опубликованы, что естественно бесило многих людей. А теперь после включения сторонних репозиториев, никакие приложения больше не прятают, и все работает как и должно было работать. Странно, что разработчики Fedora только сейчас додумались это сделать, да и вообще странно, что FlatHub до сих пор не используется по умолчанию Fedora. Почему разработчики не додумались до сих пор это сделать, я не понимаю, учитывая, что там есть много приложений. Ну да ладно, может они просто консервативные какие-то, поэтому окей. Дальше пишется, что реализован первый этап внедрения нового пакетного менеджера под названием MicroDNF. Для многих людей это ничего не значит, конечно же, а если коротко объяснить, что это дает, то по сути система будет быстрее обновляться, быстрее будут устанавливаться приложения, быстрее устанавливаться обновления для тех же драйверов, для всяких компонентов и так далее. Короче, это просто оптимизация и увеличение производителей. Производительности, не могу, блин, выговорить. Также тоже есть какое-то техническое изменение, реализовали так называемый модернизированный процесс загрузки системы, который реализовали с помощью какого-то там Unified Kernel Image, тоже это мало о чем говорит и ничего вообще не понятно, я так понимаю это изменение просто увеличивает безопасность при загрузке системы. Также в 38 Федоре выключение и перезагрузка теперь работает намного быстрее, Ранее некоторые службы и сервисы могли завершаться на протяжении аж целых двух минут, из-за чего перезагрузка и выключение происходили очень долго, но теперь завершение вот этих всех служб сократили до 15 секунд. Nice. Ну и по сути это все. 38 версии Fedora тут в основном вот такие вот полирующие улучшения, не очень интересно, но все равно полезно. Расскажу о том, что есть так называемые Fedora Spins, это альтернативные версии Fedora, которые имеют альтернативные оболочки рабочего стола. Есть, например, Fedora с оболочкой плазма, с оболочкой Mate, Cinnamon, XFCE и вот все такое и так далее. Этих Федора спинов довольно много и вот с выходом 38 версии появилось аж целых 3 новых спинов. Минус 3. Это Федора Баджи с одноименной оболочкой, которая внешне напоминает Windows. Федора Sway, которая выглядит как-то по-инопланетянскому, где все приложения открываются на весь экран в мозаичном виде, и их даже нельзя перемещать вроде. Короче, это как что-то из фильмов про хакеров, очень похоже. Ну и последний, и самый интересный спин, это Федора Фош с оболочкой. Угадайте название. Ну, понятное дело, Фош. Это мобильная оболочка, которая была основана на Gnome и адаптирована под телефоны. То есть теперь вы можете установить Федору даже на телефон. А теперь главный вопрос всей нашей программы. Ну, извините. Зачем это все нужно? Я, кстати, считаю, что смысла в существовании оболочки Fosh уже нет, ведь разработчики Gnome взяли себе под крыло этот проект и используют их наработки. Ну да ладно. Ну, если хотите, можете установить себе это на телефон, будете ходить и всем хвастаться, что у вас Федора на телефоне, что там можно подключить к нему монитор и пользоваться как обычным компьютером. В общем, ладно. Среди новинок это все. Поэтому давайте там титры включаем. Я не хочу разговаривать уже. Мне вообще уже надоело, честно говоря, делать видео. И, ну, знаете, такое ощущение, что занимаюсь чем-то не тем все таки мне нравится больше заниматься творчеством, 3D-графикой особенно. Вот, может быть, канал заброшу. Поэтому, в общем, всем пока, до свидания, бывайте и так далее.